кофе, кофе, У кофейных эльфов много лиц, но у всех волшебный теплый запах и порхают стойки из сестриц в остренькие широко полы шляпах. Выпей кофе по утрам Двигают к тебе поближе джезу И на кухне слышен шум и гам, Будь то стук по банке и железа, И на кухне слышен шум и гам, Будь то стук по банке и железа. Ты почувствуй кофе, аромат, Осторожно, он еще горячий, А пока ты пьешь, они молчат, Чтобы вкус почувствовал бодрящий. Вот они, смотри, за болюцем свет, Карие веселые глазенки, Любят эльфы шоколадный цвет.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 Улетят, чтоб ты побыл в покое Но один за чашкой, что ты пил Остается вдруг захочешь кофе Но один за чашкой, что ты пил Остается вдруг захочешь кофе У кофейных эльфов много лиц Но у всех волшебный теплый запах И порхают стайки из сестриц В остреньких широкополых Пахают стаги сестрицы, бостренький, широко полый шлях. Очень люблю шоколад. Выпий кофе, кофе, выпий кофе, пий кофе.